Прежде всего, большое спасибо организаторам международной конференции за предоставленную честь. Буквально вот вчера вот наконец-то удалось вот зайти в интернет, тут вот ограничено, и с ужасом узнал, что вот буквально сегодня намечена эта конференция. У меня просто считанные часы были, где-то 4 или 5 часов. И поэтому такой краткий, можно сказать. Хорошо, э спасибо. Вот, такой, такой. Так, вот. Оно там видно, да, Надеюсь? Видно, да. Вот хорошо. Все-таки есть Бог в небе. Тема, тема доклада, актуальное направление китайской науки, э, то есть это шелковый путь и обмен технологии. Именно вот приоритетная тема на сегодняшний день китайской академии наук, вернее, естественной науки. Э, вот эта тема идет. Так, сколько у меня... Было возможности вот, приготовил кое-что, не обессудьте, если что, не так будет. В настоящее время могольско-китайские отношения, как мы еще знаем, то, стремительно развиваются во всех сферах и во всех направлениях, и в том числе и в области науки. В области науки здесь имеют естественных наук, ну и гуманитарных, потому что Китайская Академия, академия наук она состоит из двух составных частей. Одна Академия – это Академия естественных наук, а другая Академия – это Академия гуманитарных наук. Вот. На основе межправительственных соглашений, подписанных в 1994 году между главами Государства Монголии и Китайской Народной Республики были налажены взаимные визиты научных учреждений двух стран и проведены немало совместных исследований. Но здесь надо еще... Примечание сделать. Это, можно сказать, второй этап, второе дыхание научного сотрудничества, которое было создано еще в 50-х годах, когда первое сотрудничество начиналось с совместных метеорологических исследований. Далее, с середины примерно 50-х годов до конца 60-х, Идет обмен специалистами, а вернее, обучение научных кадров. Если сделать краткий вывод, то этот период можно вкратце оценить как обоюдное изучение интересов каждой стороны. Далее период застоя, когда все отношения были заморожены, в том числе и научное сотрудничество, было полностью, как говорится, остановлено. Закрыты были все двери. И начиная с начала 90-х годов, если быть более точным, то с 1989 года возобновляется гнемическое сотрудничество двух стран. Были возобновлены отношения. И, наконец, вот в 1994 году, как я сказал, было подписано это соглашение. Хоть и говорят, и пишут, что наука не имеет границу, но все же развитие научного сотрудничества науки, она всегда зависела и ныне зависит от политических влияний. Ну, здесь, в этом кратком обзоре, мы основываемся на данных, собранных нами по текущему положению монгольско-китайского научного сотрудничества, на основе данных совместных проектов гуманитарных. Я здесь взял только гуманитарные, но есть еще и данные по естественным наукам. В каких областях науки Китай стремится вот сотрудничать э, с монгольскими научными организациями? Так. Постараемся по мере сил возможности дать вот краткий обзор. И далее мы э, как раз будем затронем тему вот, шелковый путь и обмен технологией. Основываясь на результатах исследований проекта China Power Китай по состоянию до 2016 года, это самый особый цикл, потратил в общей сложности 411 миллиардов долларов США на науку, технологии и разработки. Здесь я привел несколько цифр, где вот 71 десятая всего, всего капитала э, инвестировано частным сектором и 20% от правительства Китайской Республики. Э, в 2016 году на финансирование науки в Китае приходило где-то процента фундаментальных исследований, а 10%... Э, три процента прикладные исследования и 84,5 всего э, фина, всего финансирования шло на экспериментальные разработки для сравнения э, доли инвестиции в Сша в науки где-то э, 16,9% это идет на базовые исследования. И 19,6% это на прикладные исследования. А Китай, по-видимому, уделяет больше внимания прикладным и экспериментальным исследованиям и разработке технологий, чем фундаментальным. Здесь нужно говориться, что фундаментальные исследования ведутся чисто национальными группами ученых. Сюда просто иностранных ученых не привлекают. Ну, может, это еще не полное По крайней мере, такой размер инвестиций и поддержки было в 2000 году, насколько у меня вот есть материалы. И, безусловно, последние 20 лет Китай неуклонно проводит политику финансирования прикладных исследований. Экспериментальных и опытно-конструкторских разработок, а не фундаментальных исследований. Так, далее идет вопрос организации финансируемые э, фундаментальных исследований. Первым идет... Так, слайд. Ну, вот, организация... Национальный фонд естественных наук Китая – главный узел для согласования деятельности научно-исследовательских институтов и организаций в Китае. Это главный фонд. Министерство науки и технологий Китая – это министерство, как раз управляет организацией исследовательских программ. Далее идет Китайская академия наук организует и реализует специальные с ограниченным доступом исследования по заказу правительства, поступает член комиссии по отбору проектов, объявленных Национальным фондом естественных наук, Министерством науки и технологии и другими финансирующими организациями, даже и финансирует определенные конкретные исследовательские проекты. Далее, Министерство образования Китайской Народной Республики. Оно занимается организацией фундаментальных исследователей. Здесь под его ведомством находятся 75 исследовательских организаций, занимающихся непосредственно вот фундаментальными исследованиями при ВУЗах. Будьте здоровы, кто -то. Министерство науки и технологий Китая, Китайская Академия наук, Министерство сельского хозяйства, Министерство промышленности и информационных технологий, согласно исследованию китайских ученых по истории науки в Китае, существует несколько способов, через которых вот правительство ведомство Китая финансирует отборочные проекты, науки и технологии. Первое это, я забыл, я всегда это забываю менять. Первое это конкурсное, опирающее на оценки независимых экспертов, экспертов, научные исследования, поиски новых методов. Это Национальный фонд естественных наук. Второе кон, конкурентное. С оценкой тоже независимых экспортов, где проекты должны рассматривать э, приоритетные темы, направленные на реши, решение национальных, социально-экономических ну, и м, проблем. Третье это контрактное исследование для решения конкретных целей, ну, например, оборонная тема можно идея. Четвертое это предназначенные для поддержки новых институтов институтов и значимых лабораторий. Более, более 70% расходов Китая на, Китая на науку и технологию осуществляется через Министерство науки и технологии. Приоритетное направление исследований указывается правительственным фондом и основаны на концепции Китайской коммунистической партии и резолюциях, постановления, постановлениях Китайского конгресса народных представителей. Вот недавно вот прошел 20-й 20 съезд, и как раз там тоже акцентировалась вот наука, финансирование науки. Что касается естественных наук, то проекты отбираются по каждым научным направлениям по каждым отраслям, так сказать. Отбор научных проектов в области гуманитарных наук проводится по специально перечисленным темам исследований. Темы исследований не разделяются на фундаментальные и прикладные. В, гуманитарных, в гуманитарной науке они сведены в единый список. Так, например, вот в 2019 году Национальный фонд Гуманитарных наук объявил, объявил тендер научных проектов. Общее число тем было где-то 371. Это, сюда включается, во-первых, теория марксизма, про социализм с китайской спецификой. Далее идет история коммунистической партии, проект по внешней политике, развитие отношений с Гонконгом, Тайванем и Макао. И далее идет экономика. Перспективы э, развития экономики, развития сельского хозяйства, а также проекты по э, Тайване, то есть одна страна, две системы. По каждой теме, теме отбирается один проект, который э, это естественные науки, э, финансирование. Идет обычно на два года. Гуманитарная наука, тема, дает где-то в сумме от 600 до 800 тысяч юаней Но по сравнению с естественной наукой, проектом по естественной науке, они мизыны, как говорят. Мы исходили из того, что... Затрагивающие или касающиеся истории Монголии брали. Здесь всего 9 таких проектов. Вот такие вот проекты здесь. Здесь в основном идет история, источник поведения, архивные данные, этнология. Ну, есть социокультурная база электрона, база тоже идет. В целях реализации инициативы, выдвинутой китайским народным республикам, это экономический пояс шелкового пути Китайская академия естественных наук, это в лице Института изучения истории науки профессор Джан и доктор Чинвей, который вот сейчас тоже. Зашел, но, к сожалению, не знают русского языка, вот. он тоже дистанционно находится. Ну и, и группа ученых вот выдвигает следующие темы по реализации двух, но я от себя добавил трехсторонних, я как все-таки чайник китайцы и подобный. Здесь первые артефакты и культурные памятники с научными и технологическими данными обнаруженных в области археологии бассейна реки Волга в ранние и средние века. Архит... Архитектура, металлургия, керамика, текстиль, земледелие. Ну, здесь типы культур сельскохозяйственного народа, история развития, система ведения сельского хозяйства тоже идет животноводство, переработка продуктов, транспортные средства, механизмы, ремесла, медицина, астрономия, математика и так далее. Чтобы отличать местный контент от инородного, особенно атрибуты связаны с определенными историческими изменениями в регионе. Далее вторая, вторая тема – изучение соответствующих научно-технических исторических источниковых материалов включаю путевые заметки, архивные данные, лингвистический материал. Ну, здесь имеется в виду двухязычные словари определенных этнических групп, охватывающие эту область в средние века, в раннее новое время. Также художественные картины или рукописи. Ну, опять же, вот, путевые заметки как российских, так и китайских путешественников. Далее, третье – это материалы, относящиеся к системам традиционных знаний, это астрономия, традиционные виды внесла, традиционная медицина и так далее. Проведение этнологических, этнографических и исторических исследований в обощрении реки Волга, которые были вынаследованы и в сей день в обиходе, в дополнение к сбору и обмену оригинальными источниками данными и материалами. Проект также может включать в первую очередь комплектацию ценных фундаментальных научных трудов перевод на китайский язык для китайских ученых и исследователей. Учитывая вышеуказанные темы, совместные исследования в рамках российско китайского монгольского научного сотрудничества, основаны на принципах, которые отличаются от... Так, что у меня тут От естественных и гуманитарных наук с точки зрения китайского финансирования. И можно предположить, что в совместных проектах в области социальных наук преобладают заказы китайского правительства. За последние годы э, все мы знаем, что Китай вот, превращает, превращается в один из крупнейших научных центров мира, делает сильный акцент, особенно на проекты, касающиеся прикладных и э, технологи технологических исследований. Профессор у вас две минуты. Все, я уже завершаю. А, спасибо. Во <связь> вот. Остается вот что сказать, вот по э, Академии естественных наук Китая, вот, в данный момент э, разрабатывает проект, ну, со своей точки зрения, отталкиваются и э, предлагают вот, российским ученым, особенно казанским коллегам, э, вот эти темы. Ну, желательно, конечно, и надо э, с вашей стороны, э, казанские коллеги, тоже вот э, хорошо бы если внесли свои, свои мнения по какой теме определенной э, имеют интерес сотрудничать с китайскими коллегами хорошо бы вот трехсторонний Китай, Монголия и Россия вот, начать более долгосрочный такой проект ну, спасибо